Всем привет, друзья! Это цветная версия озвучки 208 главы манги Ван Панчман. Надеюсь, вы оцените мой труд и поставите лайк этому видео. 209 глава уже вышла, и если вы хотите, чтобы вышла цветная версия, обязательно напишите в комментариях. Что ж, если ты поставил лайк и подписался на канал, респект. Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем!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 Моя монстрификация ускорилась, я точно стал сильнее, но кажется, будто я ни на шаг не приблизился к его уровню. Чего именно ты добиваешься, Гарроу? Раз уж ты охотишься на героев, я думал, что у тебя какая-то обида на них Но потом ты встал на сторону героев против многоножки И спас людей Если хочешь таким заниматься, можешь просто стать героем Почему ты притворяешься монстром? Пошел! Чёрту! Во-первых, когда я это помогал героям, а, тупоголовая бита оказался там случайно. И Я просто использовал его. А? Тупоголовая бита? Если я не сконцентрируюсь на собственной одиночной силе, я никогда не добьюсь своей цели. Ага, -а -а, твоей цели? Это типа та штука про абсолютное зло и мир во всем мире, да? А -а -а. С чего ты это вообще взял? Ну, ты похож на чувака, который бы помог упавшему ребенку встать на ноги и начать сначала. А у этого пацана кишка не тонка. Он даже не думает сбегать. Тебе стоит прислушаться к его чувствам. Заткнись! Могу, моментальная атака. Эти твои странные движения, когда ты уклоняешься от моих ударов, это что-то типа боевого искусства? а? Нет, это совершенная боевая техника. Будь благодарен за такой опыт. Это тупица. Он уворачивается от моих комбо-атак только за счет скорости и рефлексов. Но его техника крайне несовершенна. В ней полно уязвимостей. Отсутствие техники тебя и погубит. Твое следующее движение и все, что после него. Я легко могу прочитать их всех. кулак, убийцы богов, восходящая атака. Дальший удар. Важно, как прочны твоя кожа и кости. Натренировать внутренние органы невозможно. С разорванными внутренностями даже он больше никогда не сможет геройствовать. Больше никак. <вы> Что? Открылось! Ура! <свяк> Мы спасены! О, -о, -о, -о здание! Yeah. <sighs> А чё это вы тут выползли? О, герой! Мы сотрудники подземного убежища. Мы попали в ловушку, когда проверяли, остался ли кто-то на поверхности. Вокруг была кромешная тьма. Не получалось даже позвать на помощь. Мы думали, нам конец. А, похоже, обломки снесло вместе со зданием. Не знаем, как я благодарить вас. А, не меня. Вон тот парень сделал это спасибо вам огромное ребята вам лучше эвакуироваться пока это возможно да Чувак, как для абсолютного зла, ты неплохо спасаешь людей. Отлично сработано. Мое совершенное боевое искусство. Ты ублюдок издеваешься надо мной. Арена эвакуации. Дорога закрыта. Все ли горожане эвакуированы? Остались двое пенсионеров. Смотрите, как близко подобралась лава. Она накроет весь город. Папа, наш дом сгорит? Н ничего. Пока мы живы, всегда можно начать сначала. На вершине что-то светится. Это вулканический свет? Похоже на предвестник землетрясения. Вот ты снова стал немного круче. Да, и это ты называешь немного? ТЕБЕ ТАКОЕ! О, гора! Раскололась! Лава потекла по другой стороне! Скалу под ним Значит его тело прочнее Чем она Этот парень Крепче скалы А? хе <смех> хе То, что у тебя что-то получается Даже когда ты не стараешься Напоминает мне Кинга У тебя отличные геройские инстинкты Разве нет? Что ж, на этом глава заканчивается. Мы увидели силу Сейтамы, новую форму Гару, которая, кстати, мне очень понравилась. Очень смешно было наблюдать за тем, как Сейтама издевается над Гару. Говоря, то, что бы он не делал, в итоге получается героическим поступком. И правда ведь? Ну, думаю, Гароу, явно не специально все это делал. Но Сайтама тот еще приколесен. Гаро говорит, что Сайтама крепче скалой. И многие спрашивали у меня и задумывались, это все что ли? Нет, мы-то все с вами знаем, что он намного сильнее и крепче. Его силе его крепкости нету никакого предела. Потому что у него нет лимита. Он его просто сломал. Думаю, вы это и так знаете. Что ж, новая глава уже вышла, и мне не терпится ее озвучивать. Прошу прощения за то, что я так задержался с выпуском этой главы. Дело в том, что я слегка приболел и я не мог озвучивать. Но ну, а сейчас мне уже гораздо лучше, со мной все нормально и дальше я буду выпускать озвучку главы намного быстрее. Если вам понравилась цветная глава, обязательно поставьте лайк этому видео и поделитесь с друзьями. Но с вами был Аниманка. Всем пока.